Действительно ли местные жители Арабских Эмират настолько неприлично богаты, что позволяют себе тратить деньги на львов и гепардов вместо кошек? Правда ли, что те самые выходцы из Пакистана и Индии, которые составляют огромный процент рабочей силы, работают за копейки и живут в дубайском гетто? В самом ли деле местные законы настолько суровы, что за решеткой можно оказаться, даже если вы случайно прикоснетесь к незнакомому вам человеку? В этом выпуске мы рассмотрим факты, которые расскажут нам об обратной стороне Дубая, его темной стороне. В качестве домашних животных не кошки и собаки, а гепарды и львы. Говорят, что дубайцы настолько богаты, что не знают уже куда девать свои деньги и поэтому приобретают в качестве животных диких кошек, гепардов, пантер, львов, Тигров. долгое время это было серьезной проблемой так как понты были дороже свободы зверей которые страдали однако в какой-то момент власти страны запретили задержание диких животных в доме теперь представители семейства кошачьих могут жить только в зоопарках цирках или специальных исследовательских центрах за незаблюдение закона хозяин дикой кошки может получить внушительный штраф а то и вовсе загреметь в тюрьму такой штраф может обойтись в 500 тысяч дирхамов то равно 136 тысячам долларов сумма увеличивается до 700 тысяч дирхам если животное эксплуатируется для запугивания людей поэтому теперь жители дубая и арабских эмират в целом могут довольствоваться только кошками или собаками И то, касательно последних тоже есть свои законы чтобы завести в качестве питомца собаку необходимо получить разрешение также хозяин обязуется в общественных местах выгуливать своего четверногого друга только на поводке в противном случае здесь тоже можно получить штраф до 100 тысяч дирхамов такая же участь ждет и тех кто не проявил свою собаку иногда работа здесь действительно от слова раб одна из отличительных особенностей дубая высокие темпы его роста город буквально из ничего превратился в эпицентр лакшери жизни за какие-то 20 лет логично что для этого необходима рабочая сила и чем больше тем лучше только вот эту рабочую силу иногда совсем не щадят люди работают по 14 часов в день на жаре в том числе и летом когда температура воздуха может доходить до 50 градусов здесь мало кого волнуют проблемы со здоровьем или какие-то более серьезные проблемы которые возникают из-за солнцепека ведь у дубая достаточно средств чтобы нанять новых людей также большая часть мигрантов из таких стран как индия пакистан или китай оказываются в полной власти своих работодателей те могут забрать их паспорта и платить копейки при этом загружая работой все больше выбраться из такого заточения крайне сложно поскольку формально работодатель действует в рамках закона в дубае есть даже целый район гетто где живут в основном бедные рабочие санапур в маленьких комнатах проживает по 8 человек а денег у них едва хватает на еду нет денег садись в тюрьму если человек решает заняться бизнесом и через какое-то время терпит крах то он не может просто разориться и закрыть бизнес или оформить процедуру банкротства и тогда по закону он обязан заплатить огромный штраф а так как у человека у которого прогорел бизнес денег нет то он отправляется в тюрьму поэтому нередки в истории дубая случаи когда банкроты оставляли все что у них есть и просто сбегали в другие страны говорят что это одна из причин по которой можно найти целые свалки дорогих но заброшенных автомобилей причем рискуют не только индивидуальные предприниматели если проблема испытывает какая-то компания то на штраф или тюремное заключение будет претендовать не только директор но и все сотрудники жестокие законы конечно прогоревший бизнес далеко не единственный повод быть отправленным в тюрьму объединенные арабские эмираты страна с жесткими законами например на публике не разрешается проявлять чувства даже брать партнера за руку к туристам это тоже относится хотя в нынешних реалиях никто этого закона не соблюдает туризм и 8 миллионов проживающих здесь приезжих делают свое дело в истории страны был зафиксирован случай когда в тюрьму загремел шотландец который коснулся местного мужчины сидя в баре выходец из шотландии шел от барной стойки к столу неся в руках напитки а до руки того мужчина дотронулся для того чтобы тот дал ему пройти родственники заключенного запустили в сети компании в его защиту и если они когда-нибудь приедут в эмираты тот тоже отправится прямиком в тюрьму вот такие законы впрочем мужчину вскоре выпустили по приказу шейха мухаммеда бен рашида аль мактума который побоялся за туризм в эмиратах обвиняемый однако успел потерять работу и потратить более 30 тысяч фунтов стерлингов в эмиратах также совсем не поощряется сожительство до брака поэтому если вы приезжаете в страну со спутником с которым отношения не зарегистрированы то вас вполне могут отказаться селить в одном номере со временем такой закон стал более лояльным по отношению к туристам да и документы на брак обычно в отелях не проверяют и верят на слово. Но все равно необходимо держать ухо востро. Строго в стране и с фотографированием. Во-первых, нельзя фотографировать людей без ведома и особенно выкладывать в соцсетях. Во-вторых, в стране целый список зданий, которые запрещены для съемок. Военные, здания, суды, дворцы. Провинившиеся рискуют нарваться на штраф от 13 тысяч долларов и быть депортированным. У многих зданий есть охрана, и вас попросят либо показать разрешение, на фотосъемку либо просто убрать камеру сейчас до штрафов доходит редко но если упрямиться то смело можно его получить с января 2022 года в стране запретили АС съемки на дроны когда разрешат непонятно если в страну вы ввозите дрон то об этом нужно сообщить в аэропорту там даже есть специальные указатели вероятно отчасти именно из-за таких жестоких законов страна является одной из самых безопасных здесь можно попасть в тюрьму даже за распространение слухов в том числе в соцсетях говоря уже о том что можно попасть из-за оскорбления цена за сплетни тюремное заключение сроком от трех лет и штраф в 272 тысячи долларов так в стране борются с теми кто наносит ущерб социальному миру и общественному порядку фальш в городе и неразумный расход воды в дубае даже есть поговорка будь дубай человеком это был бы монстр с тысячей пластических операций и сердцем из металла цель постройки дубая была следующая произвести впечатление и заставить его гостей почувствовать себя королями в целом это удалось, но те, кто живет здесь постоянно, замечают, что на самом деле в городе искусственные не только деревья, но и улыбки на лицах некоторых людей. Собственно, все это нужно для того, чтобы турист был щедр и оставил здесь как можно больше денег. Дубай вообще мало о чем задумывается, пока деньги продолжают литься рекой. Например, самая большая ценность в пустыне – вода. В Дубае расходуется зря. Здесь большое количество открытых бассейнов, которые высыхают, множество полей для гольфа, которые постоянно поливаются рукотворные водопады друзья если вам понравился данный выпуск поставьте ему лайк а также не забывайте заходить на другой наш канал с education чтобы быть в курсе событий касательно обучения за рубежом и конкретно в дубае кто знает вдруг именно вы станете одним из тех студентов кто начнет новый учебный год в новой стране а какой факт больше всего удивил вас